Каждым годом в мире становится все больше монет, которые могут похвастаться оригинальным внешним видом. Непривычная форма, рисунок, расцветка, нестандартные свойства. Все это превращает монету в уникальный арт-объект, а иногда даже наделяет ее дополнительными свойствами. Всем привет! Вы на канале Минералогия и и сегодня я вам скажу о 10 самых необычных монетах мира. Первое. 3D монеты. Сомали. Сомали известны не только своими пиратами, но и уникальными монетами. Эта серия 3D монет 2008 года выполнена в форме различных геометрических фигур, пирамиды, куба, сферы, цилиндра и конуса. Монеты номиналом 1$ доллар, изготовлены из медно никелевого сплава с серебряным покрытием. На них нанесен герб Сомали. Спрос на 3D монеты был таким большим, что набор перевыпустили в 2014 году. 2. За это могут забанить на ютубе, поэтому я буду называть это ромашка. Монеты в форме листьев ромашки. Бенин помимо. Монеты своей необычной формы, выпущенной в 2011 году номиналом 100 франков, примечательны еще одной особенностью. Изображение листа на реверсе источает аромат ромашки, если его потереть. Этот процесс можно повторить около 40 раз, прежде чем запах исчезнет. Производитель Уверяет, что этот аромат э, – синтетические добавки, а не экстракт настоящего растения. Таких монет было выпущено всего 2500. 3. Монеты в виде ламборджини. Сомали. Нельзя сказать, что на дорогах в Сомали часто встречаются ламборджини. Однако, посвященные итальянскому автомобилю монеты в стране имеются. Они являются частью набора из разноцветных монет в виде известных спорткаров. В наборы 2010 года выпуска входят зеленый Форд Мустанг, Красный Феррари, желтый порш, черный корвет, серый Астон Мартин ДБ5 и Ламборджини в двух цветах синий и оранжевый. 4 монеты памяти Владимира Высоцкого. Benin. Коллекционная памятная монета Владимир Высоцкий 2015 года примечательна в первую очередь своим дизайном. На АВВ-версии нанесена копия картины Анны Горбуновой Высоцкий, победившая на международном конкурсе лучших портретов Владимира Высоцкого, который проходил в Москве. Серебряная монета номиналом 1000 франков отличается высоким качеством чеканки швейцарского монетного двора. Уникальное покрытие цветной эмалью по объемному изображению сделано в Германии. Упаковка монет выполнена в виде аудиокассеты. 5. Монета с животными – Сомали. Серебряные долларовые монеты 2008 года выпуска посвящены дикой природе. В наборе представлены монеты с изображением полярного медведя, буйвола, лося, горного льва и медведя-гризли. Цветной рисунок нанесен на а а на обратной стороне Традиционный герб, дата и номинал. 6. Набор ТД монет в виде обезьян. Руанда. года обезьян Руанда выпустила набор из трех монет скульптур с реалистичными фигурками в виде животных. Сами монеты и одна из фигурок выполнена из серебра, а две другие покрыты желтым и красным золотом. В продажу... Набор поступил в подарочной упаковке из дерева, а каждая из монет помещена в прозрачные акриловые коробки. 7. Монета солнечные часы. Либерия. Эта монета-трансформер способна выполнять э, функцию солнечных часов. Для этого на реверсии предусмотрена специальная палочка и отверстие для ее закрепления. С той же стороны загравирована надпись «Время – деньги» на английском. Тираж этой необычной 10-долларовой монеты 5000 экземпляров. 8. Монета с, с осколками метеорита. Фиджи. По центру серебряной монеты номиналом 10 долларов помещен прозрачный контейнер со осколками метеорита, который в 2012 году упал неподалеку от немецкого замка Нойшванштайн. Neuschwanstein. Neuschwanstein. Да. Это, эти монеты очень редкие, их было выпущено всего 999 штук. 9. Прозрачная монета с глобусом. Латвия. Коллекционная монета Земля состоит из трех частей серебряного кольца, прозрачной керамики и серебряной модели Земли по центру. Дизайн монеты в 2015 году победил в конкурсе банка в Латвии на самую инновационную монету евро. Цена монеты почти в 20 раз превышает ее номинал и составляет 85 евро. И 10. Монета иллюзия. Замбия. На аверсии квадратной серебряной монеты номиналом 4000 квачей изображена иллюзия. Кот в окне швейцарского художника Сандро Пель-Дельпре. Идея выпускать монеты с оптическими обманами авторство знаменитого художника объединил в 2001 году африканские государства Замбию, Уганду, Либерию и Конго. Спустя 7 лет к инициативе присоединилась и республика Палао. Это был топ-10 монет, которые отличаются своей оригинальностью. Вы были на канале Минерология и Нумизматика. Подписывайтесь на канал. На данный канал ставьте лайки, а также посмотрите другие не менее интересные видеоролики. Всем удачи, всем пока. С вами был канал Минерология и нумизматика.